Привет, и снова мы говорим об Эндис. Сегодня мы говорим о сетевом три мире Эндис Суперлайнер. Если говорить об аналогах из мира там, других производителей, то сразу же приходит в голову Вол Детейлер, причем Детейлер Экстра Вайт. Наверное, с ним и надо сравнивать, когда говорим об этом примере от Эндис. Итак, давайте для начала посмотрим комплектацию. Понятно, что в комплектацию у нас входит коробка, входит у нас макулатура, а, помимо этого входят насадки полтора, три, шесть, девять миллиметров и к блоку питания идут сменные ну я не знаю как это назвать, насадки или как да, под разные вилки. Это Европа, Англия, Австралия. Машинка Довольно удобная, я не знаю, что тут про нее говорить. Замечательно лежит в руке, достаточно мощный роторный сетевой мотор. Здесь мощность, если верить надписи, составляет у нас 12 Вт. Это довольно много, далеко не каждая машинка для стрижки может похвастаться такой мощностью. Здесь же у нас триммер. Работает триммер достаточно тихо что в общем-то и не удивительно вибрации конечно же ощущаются, но тем не менее вибрации очень небольшие нож в отличие от wall detailer нож здесь является быстросъемным что это нам дает ну это дает нам возможность легко и быстро чистить нашу машинку легко и быстро чистить и смазывать наш нож как он легко снимается, так он легко и надевается. Ставим пятку в разъем машинки и защелкиваем. А, нож здесь Т-образный, широкий, ширина порядка 40 мм, то есть точно такая же, как у Wall Detailer Extra Wide. А, но из плюсов, что он быстросъемный. и точно так же, как у Detailer, здесь а, возможна настройка длины среза в ноль. Делается это довольно-таки просто. За счет того, что откручиваем вот эти вот два винта, ослабляем. Ну и соответственно сдвигаем вперед или назад всю эту площадочку и меняем длину среза. Увлекаться этим я вам не советовал бы. Для начала, как только купили машинку, желательно все-таки пару недель поработать, приловчиться, а потом уже решить, надо ли вам менять длину среза. Итак, что еще можно рассказать про эту машинку? Да, в общем-то, больше говорить ничего и не требуется. Отличный мощный роторный мотор, быстросъемный нож с возможностью регулировки длины среза, установка ее в ноль. 4 насадки от полутора до 9 миллиметров. Ну и достаточно длинный шнур. Ну, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы заявить о себе как очень хорошим, удобным и надежным триммерем. На этом все. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Заходите на наш сайт Енот ну и в нашу группу ВКонтакте. Енот Постригун.